догонку вот этому чуду из сплава есть вилка еще из нержавейки из сплава есть вот такой вот в чехольчике замечательный прибор который называется ложка сделана с... с надписью сплан титан она из титана, из нержавейки только душка, и вот это вот небольшая для фиксации плашка ложка средних размеров чуть больше чайной ну такая десертная, скажем так ребенку моему очень нравится с нее кушать, она легкая, компактная вот хорошая, есть у них разновидности разные ложек есть полностью титановая ложка которая практически ничего не весит но тем не менее очень прочная ссылки будут в описании можете зайти, выбрать к ней шел вот такой вот чехольчик с логотипом сплава вот ложки уже порядка двух лет она в поездках она на работе живет она постоянно на море едем перекочевывает в рюкзак постоянно со мной